Здорово, бандиты! С вами Панда. Мой друг Артем э, спрашивает меня в ВКонтакте о том, что, на мой взгляд, мешает или мешало тебе стать финансово свободным, а что помогает. Что вообще мешает людям стать финансово свободными? Что мешает вам, возможно, заниматься тем, что вам нравится? На самом деле ответ очень простой. Есть одно качество в людях, которое называют по-разному. Я назову вот сейчас, вы увидите это слово. Подумайте, что есть у всех людей которые добиваются успеха. Давайте посмотрим на любого человека, который добился успеха. Давайте посмотрим на Билла Гейтса, да, его все знают, поэтому такой хороший пример. На Стива Джобса посмотрим, да. Там я думаю, что многие читали их биографии или хотя бы слышали об этих людях. Ну раз просто у нас IT сфера. Давайте уйдем в какую-то другую сферу. Давайте поговорим о Генри Форде. Кто из вас знает Генри Форда? Кто из вас знает, например, Роберта Киасаки? да? Или может быть Уоррен Баффет. То есть, ну, много слов, много разных людей. Что объединяет всех этих людей? То, что они успешны? Да, они успешны. Но есть одно качество. Успешность это не качество. Успешность это уже когда ты чего-то добился. да. Есть одно качество, которое этим людям позволяет быть там, где они находятся. Это качество называется предприимчивость. Можно называть это по-разному. Можно говорить, что они врожденные предприниматели. Можно сказать, что у них бизнесовое мышление, что они инициативные. Неважно, я назову это предприимчивость. Что же такое предприимчивость? предприимчивость это во-первых инициативность инициативность то есть да у нас в россии вообще инициативность это плохо у нас вот инициатива дрючит инициатора сиди не высовывайся там моя хата с краю но заметьте всегда когда там грубо говоря какой-то самолет терпит падение да и люди остаются на острове условно говоря Всегда находится во всех шоу, во всех выпусках, там, передачах, кино, находится самый инициативный чувак, который готов э, предложить, что он может сделать, что он хочет сделать, и как мы должны выжить, как, как мы должны сделать э, что-то лучше. Но одной инициативности мало. А еще одно важное качество, не менее важное, это ответственность. Ответственность без инициативности не работает. То есть ты должен, во-первых, проявить какую-то инициативу, да, ты должен уметь. А второй ⁇ это ответственность. Вот у меня сейчас работает куча людей. Их 7 человек, да. Э, ну, сейчас вот, вот в процессе переговорном, да, возможно, будет еще 8. Я должен в конце э, этого месяца отдать всем деньги. Некоторым раньше, некоторым позже. Потому что если я не буду не нести ответственность за этих людей, во-первых, я буду, ну, просто мудаком, простите меня за мой... Э, простой язык, да, а во-вторых, я подведу этих людей, я подведу этих людей, потому что они ждут зарплаты, у некоторых из них есть семьи, у некоторых из них нет семей, им нужны деньги там на другие какие-то эти а, расходы, важно, что я, должен, я несу ответственность этих людей, да, ребята, там, мы делаем а, кучу всяких вещей а, там, для клиентов, а, для себя, для наших товарищей, да, но все это, за все это несу ответственность я, я самый главный пацан в этой организации, то есть, в случае чего, крайним всегда оказываюсь я. Если вы закажете у нас дизайн, и не дай бог возникнут какие-то проблемы, что-то будет сделано не вовремя, что-то будет сделано неграмотно, я отвечаю за всех пацанов. То есть, я виноват в том, что мои работники сделали что-то кривое, сделали что-то неправильно. Конечно, я могу кому-то дать втык, на кого-то наехать, кого-то лишить какой-то там э, части да, его заработка, какой-то премии, потому что он накосячил, но всегда за всех пацанов в моей организации отвечаю я. Я всегда главный, все, все, все косяки всегда лежат на мне. Это тяжелый труд, это кажется, что классно быть самым главным. Те из вас, кто был хотя бы старостой в школе или еще кем-то, вы знаете, что это часто сложно. Часто не хочется нести ответственность других чуваков. И многие не занимаются бизнесом, многие не занимаются заработком денег, потому что они боятся ответственности. А что если YouTube забанит? А что если канал упадет под страйком? Я рассказывал уже эту историю, нам когда пришел товар из Китая, мы последние деньги отдали. Там 1050, по-моему, я не помню. Ну все, мы, мы собрали вот все, все собрали. Я просто все выиграл, все, что у меня было, когда я был студентом. Ну, прогорели. Да, товар пришел э, в основном бракованный, плохой, мы не могли его продать. С трудом мучились, только нормальные, нормальные, еле-еле э, э, там, даже, даже в ноль не отбили. Я кучу раз пробовал. Кучу раз пробовал, нес от, брал ответственность на себя, терял деньги, да. Что делать? Вот инициативу проявлял, ответственность проявлял, и еще одна вещь, да, пожалуй, последняя, последняя вещь, которая позволяет добиться успеха, это это это очень банальная вещь, да, всегда хочется какой-то супер-рецепт, но, честно говоря, это просто число попыток. То есть понимаешь, эм, круто не просто подняться, да, круто не обломаться, круто не испытать неудачу, круто после неудачи встать, встать и делать дальше. Бывает очень тяжело. У меня были моменты, когда я все, я думал, пойду работать куда-нибудь, я не знаю. Были, были, были моменты очень-очень больших падений в моей жизни, да. А, был момент там с армией тяжелый. много было тяжелых ситуаций. И сейчас еще, я понимаю, что, к сожалению, я еще... Я еще не всего достиг того, что я хотел, еще могут быть проблемы, могут быть сложности. Я не буду, сегодня уже там новые проблемы свалились на голову, да. Беда пришла, откуда ждали, но, к сожалению предотвратить ее во не смогли, поэтому сегодня у нас, да, немножко подвесон образовался, на следующей неделе будем разруливать. Я несу, я несу попробовать еще раз, несу, еще раз испытать удачу, да, еще раз как-то поэкспериментировать. То есть, по сути, инициативность, ответственность и число попыток, все это вместе я объединяю в слово предприимчивость. Нужно пробовать, нужно делать. Но, ребят, я всегда говорю как, многим людям вот то, о чем я говорю сейчас, да, то, что я описываю, это им не непонятно. Я вам объясню, почему. Есть люди, есть люди, которые сделаны, созданы для другого. Есть люди, которые будут отличными исполнителями. Возможно, вы такой. В этом нет ничего плохого. То есть у меня мышление четко предпринимательское. Я понимаю, что кроме предпринимательства, кроме своего дела, я себя ни в чем не вижу. Мне не первый раз предлагают неплохую зарплату у меня в городе. Предлагают мне переезжать в другой город тоже за неплохую зарплату. Я думаю, что вас поразили бы те цифры. Ну, то есть, это, это абсолютно за, за нормальные деньги, да, предлагают. То есть, не просто так, не куда-то бичевать. Я не буду этим заниматься, потому что я работаю на себя. Я всегда буду работать, черт подери, на себя. Как, какая бы была, была не, не была ситуация, там, с налогами, с кризисом, с проблемами. Я буду работать на себя. У меня такое мышление. Но, ваша задача какая? Ваша задача, на мой взгляд, в жизни самое главное найти свое место. Мы все винтики, ребят. Я винтик, вы винтики, да кто-то винтик покрупнее, кто-то винтик поменьше, но по большому счету мы все винтики, которые вертят эту конструкцию. Проблема не в этом. Проблема в том, что беда наступает, когда винтик не на своем месте. Я когда-то работал по найму, я был вынужден работать по найму, я очень четко, переж... я страдал, я реально страдал. Я очень сильно переживал, мне было тяжело вставать каждое утро на эту работу. Мне было жутко, жутко от того, когда я получал зарплату эту копеечную. Мне было смешно, горько, но я, к сожалению, вынужден был некоторое время работать вот так. Хотя эта работа некоторым нравилась. Там были люди, которые работали со мной, и их это устраивало. Для них это была нормальная работа. То есть ваша задача занять свое место, ребят, занять свое правильное место. То место, которое вас максимально удовлетворит ваши потребности. Не все хотят много зарабатывать, некоторые не хотят много зарабатывать. Некоторые хотят хотеть много зарабатывать, хотят думать о том, что хотят много зарабатывать. На самом деле у них страх больших денег, они не знают, куда их деть. У меня много товарищей, которые приходят и говорят, мне бы сейчас 2 миллиона рублей, я бы такой бизнес раскрутил. А вот мне бы сейчас, я вам скажу просто по секрету, 2 миллиона рублей. Я бы сел и очень сильно задумался, куда же мне их деть. Есть проекты, но я всегда понимаю, что можно прогореть, можно деньги слить, можно еще что-то. Когда у человека нет опыта, иногда ему кажется, что чего-то достичь очень просто. Давайте приведу такой простой пример. Многие из вас, наверное, занимались спортом, да, ходили в тренажерный зал. А кажется со стороны, ну приходишь ты, да, берешь штангу и давай ее тягать, грубо говоря. А на деле сколько тонкостей? А на деле как организм сопротивляется, особенно первое время? Как тяжело бывает? Та же самая история и здесь, та же самая история и с успехом. Да, ребят, обламываться придется часто, но с другой стороны, дорогу осилит только идущий. По крайней мере, если ты начинаешь идти по этой дороге, ты хотя бы попытался, ты хотя бы попробовал, ты проявил предприимчивость. Так что вот так, такой развернутый ответ да, получился на сообщение Артема. Мне кажется, ребят, что это, ну, возможно, эта информация будет полезна для вас. Возможно, нет, но в таком случае нужно искать источники информации, которая будет максимально вам полезна, которая поможет вам подняться, поможет вам осознать себя. Действительно, часто слушая кого-то со стороны, мы лучше начинаем рефлексировать ситуацию, понимать, что происходит вообще. Так что надеюсь, что в очередной раз был вам полезен. Ставьте пальцы вверх, если это действительно так. Спасибо за просмотр. Удачи вам и будьте предприимчивыми.